Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы играем в эволюцию высоких каблуков! Кто любит высокие каблуки, с вас лайк! Но мы начинаем! Вау! Ну что, погнали! Я... Почему я беру какие-то блины, но у меня растут ноги? Это очень-очень-очень подозрительно, я помр самого начала. Как это так и могла сделать? Скажите, пожалуйста. Просто я не очень хожу на каблуках, я вам признаюсь в этом. Эй, все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, на этой неделе вам улыбнется. Удача! Считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, спасибо. Молодцы, но ну а мы продолжаем. Итак, вот так мы отправляемся. Все. Тут препятствие на препятствие. Я вам скажу честно, она слегка неуправляема, потому что Такая разработка! В смысле? А, я все прошла уже. Не будет никакого шоу, никаких салютов, ничего не будет, что ли? Типа я там вдалеке где-то танцую. Это странно. Главное, попробуем еще раз. Может быть, мне троится какой-то потом в конце празднества наконец-таки. Я буду это ждать. Вот. Ооо, нифига, мы прокатились с вами, это было сильно! Я пропускаю, она, она уходит там так далеко, и просто она там где-то упала, и ее не стало. Как сказать, репнулась, да? Ой, мамочки, мамочки, подождите, это знаете, в чем сложность этой игры? Я только что поняла. В общем, она идет, а я-то с ней не иду, я не передвигаюсь, я стою здесь, на этом месте, на старте, и я не вижу, что там практически происходит. То есть, это странно, я первый раз в жизни такое вижу. Так, ну вот смотрите, сейчас он продемонстрирует Как бы она от меня все дальше Я как бы должна сориентироваться Опа, я беру еще И как бы я прохожу, но не факт Ну, я прошла, и она где-то там танцует Далеке, это реально странно Эй, женщина Я здесь Как бы я тобой иду Ты там танцуешь без меня одна Тебе не скучно? О, что-то новенькое Как я должна это пройти, все Никакое зрение надо иметь Ладно, я пошла, я пошла, пирожок нашла, ой, немножечко, давайте попробуем еще раз Так, мы с вами идем вот сюда, я беру одну, А? я почти, почти, почти одна Она промахнулась против всего, она идет против системы, она идет против меня, соответственно, против своего создателя Смотрите, она там ла ла ли лу -ла, ли ли ли лу Такая она красивая Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла И дракон такой сверху Чё эта женщина танцует тут? Ладно О боже, как мне выжить здесь? Она прокатится на шпагате здесь? Или она прокатится правой, или по левой? Давайте просто посмотрим Если пострадает одна ходящая модель на каблуках, я не виновата Взяли одну, взяли вторую. Ну-ка попробуем. Шпагат! Ура! До свидания, мой милый друг. Куда она упала? Почему она упала в конце трассы? Давайте еще раз. Мы с вами идем. Взяли каблуки. Взяли вот это все. И проехались. Да как такое возможно? Я же ничего даже не трогаю. Я клянусь вам. Ну, может быть, чуть-чуть пальчиком вот этим большим Ладно, давай еще раз Слушай, не беси меня Давай, не беси меня, я с тобой нормально же а Все, я отпускаю, руку, она катится. Я ничего не делаю Нет. Я... У меня что тут написано? Дура, что ли? Нет, я все делаю правильно, я ничего не нажимаю Вопрос Почему она падает в конце трассы? Давай Давай вот это раз Может, мне нужно прыгнуть как-то? Я не понимаю может, а, все, я поняла. Ты как могла пропустить вот тот маленький силиконовый блин? Как мне тут идти? Я ничего не вижу же. Эй, ты так далеко от меня. Ты так далеко, вернись ко мне. Я что, прошла этот уровень? Кажется, у меня взгляд как в орла. Если я вижу с такого расстояния. Просто уже вот так вот, вот держу этот телефон. Блин, я не вижу, что там дальше происходит. С каждым уровнем становится все сложнее и дальше. Я не знаю, как мне идти здесь. Я готова. Давай вот эту возьмем, потом вот эту возьмем. Конечно, с ничего не взяла. Она катится. Она умеет катиться на каблуках. Это первая женщина, которая катится на каблуках, но падает из какого-то батута. Давай, я в тебя верю. Давай. Если я не возьму вот эти два, мне хана. Я уже поняла. Я беру один, беру второй. Надо просто резче, резче, резче движение делать. Ты где? Да что такое? Почему она тормозит? Я же не вижу отсюда. Давай, не созерцанием все в порядке. Давай вот так, вот так. Именно так я хотела сделать. Давайте еще раз. Я не пройду этот уровень. Я уже поняла. Это мой проклятый уровень. Я уверена в этом. Давай вот так, вот вот. И вот так, вот вот. И вот так, вот вот. Вот так. Потом прыг. Потом скок. Давай, пожалуйста, дойди, я тебя умоляю, дойди. Ты идешь? Все, капец, мне капец. Next? Это next? Я что, прошла? Как это красно? Как это красно я ослепла. Давай, пойдем. Пойдем, моя хорошая, идем. Что ты не идешь? Она, кстати, не идет нифига, когда я говорю идти, она нифига не идет. Потом мы с вами вот так, вот-вот-вот-так. Да капец! Я же ничего не вижу! Я хочу отправиться вместе с ней. Вот камера немножечко, видите, двигается. Потом все перекращается. Я собираю какие-то монеты, которые никакого значения не имеют, и проигрываю. Лью лут. Я не пройду этот уровень. Я, может, плохо в себя верю, но я не знаю. Давай. Так, мы берем одну, мы берем вторую, мы берем третью, четвертую. Потом берем пятую. До свидания, блин, я не знаю, как взять вот эти маленькие кругляшки, которые похожи на леденцы Я их не могу ловить, ведь я не вижу Не знаю, какое надо иметь зрение Мне кажется, мое зрение орла меня уже подводит однозначно Это какой шестой уровень Я не знаю, что с этим делать Одну всего взяла Не, я не пройду этот уровень То есть, чтобы его пройти, мне нужно взять все Я не могу, я не вижу, где там оно все расставлено Я не могу, она вот ногами мотает я не могу увидеть это все. Даже... В смысле you lose? Она не проиграла. Она стоит там и размахивает вот этими своими паклами, паклями. Вот смотрите, она что делает. Она идет как бы. Почему я проиграла? Я не упала. Я не споткнулась. У меня длинные каблуки. Почему я проиграла? Это несправедливость. Давай, пошли. Давай, пошли. Так. Давай... Да что опять? Почему так? Я обошла препятствие. Она была на, на длинных обзуках. Эта игра просто меня изводит. Она портит не мои нервы и нервные клетки. Кошмар, я не видела ничего просто катастрофически дурацкий, чем вот эта игра, которая не позволяет тебе даже... Даже просто камера не следует за, за персонажем. Вот как вообще можно было такое придумать? Реально, бред какой-то. Ну, давай. Попытка номер 100. Я не взяла плямбочку, значит, я помер. Я эту не взяла. Сколько можно? Сколько можно мотать нервы? Все, ребята, я не знаю, давайте всю эту вот попытку. Вот так. Мы идем с вами прямо. Я пытаюсь сделать это, но нифига, у меня не получается. Она просто падает на том уровне, и все. Обнимите меня, пожалуйста. Я больше не могу. Мне нервы сдают. Пошла! Пошла! Пошла, пошла, пошла. Три взяла. Я взяла три. Может быть, у меня есть какой-то шанс? Как я вообще это сделала? Кто-нибудь мне объяснит? Я что, прошла этот уровень? Вы серьезно говорите? Боже, я просто прошла его с закрытыми глазами, сейчас сама не поняла, как это произошло. Я... Можно порадовать секундочку за себя? Спасибо, мачка Ладно, мы смелые дети, мы можем все. Опа! Ты катись, у нее это катится странно, у нее, видите, каблуки странные какие-то стали. Как я проиграть могла? Опять, тут проблемы с графикой, тут проблемы с передвижением камеры Тут проблемы с каблуками, потому что они разделяются на два Типа между каблуком нижним и ее ногами Видно пространство территории Такого не может быть, они должны быть цельные, как во всех играх Что это вообще? Это не игра, это нервотрепка Try again, попробуем Ну давай, дорогая моя Вот и дала Давай еще так, вот это мы берем, вот это мы берем, вот это мы берем, идем. Если ты сейчас грохнешься, я с тобой разговаривать не буду. Ты можешь просто это сделать нормально? Так, мы идем, мы помырлы. Ну, хотя бы немножечко прошли подальше. Давай еще раз. Я просто сейчас холодным рассудком, насколько это возможно, пытаюсь пройти этот уровень. Давай. Ты иди давай, куда я тебе говорю. Я тебя веду на верную гибель. Однако. Нет, она сама такая, я ни при чем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И налево, направо и конец. Еще последняя попытка. Если ты не пройдешь, я тебя лишу всех кого. Ну все, это уже все. Она уже, видите, едет странно На каких-то палках, где пробелы, потому что так не должно быть Короче, все Этот уровень просто кошмарный И эта игра тоже мое официальное заявление Так не должно быть Невозможно пройти эту длинную трассу Не видя, что на трассе происходит С этой графикой, с неуправляемым персонажем Это просто какой-то пипец Такой же пипец, если ты надеваешь каблуки Которые вот такие вот И ты реально хочешь пройти по российским дорогам Вот такой же пипец Вот такое у нас сегодня было видео, ребята Я Надеюсь, вам понравилось Если это так... Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также обязательно посмотрите вот этот видос. Люблю вас, целую. Пока!